Не, это металл, сейчас даже видюху снимем, а руки потом кто будет мыть и где, а зачем их мыть, Ничего страшного с ними не будет, так, Татьяна, держите, вы за оператора, уже включены, уже мотор, так, пробуем, гамбит фасад плюс, пробуем отмывать, что это такое, стружку, мелкую стружку да, после это, это металлический отиск да металлическая пыль которая у нас тут на тротуарной плитке осела ну, да, видите все подымает наверх угу. пробуем не не не горизонтально как начали снимать так и держим люди ж потом не будут телевизор но ну. переворачивается Видите, она вот пленкой, пенкой все Реакцию подымает. Да. Интересно, это от кислорода или от этого состава, который с которым он взаимодействует. Ну, по нашему опыту, толстый слой вот этих загрязнений разных всяких, значит, мы смывали за несколько раз. Не, ну, понятно, что есть там, допустим, статичная грязь, которую не возьмешь первого раза. Хорошо. Вот. То есть вот эти высылые всякие разные вон она прям пошла уже внутрь уже прям видно и здрасте может поработать для да, все-таки немножко ну. есть ну, вот она вот эту пенку на ней все что вот остается она ее подрывает и как раз удаляется Пока я не вижу, что она что-то удалила, она среагировалась с чем-то, да. но, но я вижу, что не белеет. То есть это все-таки кисло, работа кислот, кислотного состава. Возможно. То есть она, вы видите сами, что У -у -у. Либо дайте ей да полежать. Дайте, да. она немножко полежит, поработает. Хвост. Потому что она вот берется, хватается, а мы ее стираем. Поэтому пусть У -у -у. она лежит. Все-таки, я думаю, где-то в течение пары минут она должна будет полежать. Можно остановиться, да, я думаю, запись, потом включить. Нет, нет. Пусть. и потом водичкой все это хозяйство мы смываем, потому что если остатки высыхают и остаются, то они как бы никуда не деваются, в итоге. Интересно, с чем же реакция такая получается, что на открытом воздухе так вроде откручиваешь и не... на пальце тоже пенится начинает вообще. На нет. нет, нет, нет, нет. Просто как, просто как жидкость она. Да? все смываешь и... А достаточно какую то другую поверхность положить, любой, начинается реакция, да? Ну, не на любую, на ту, на которой есть загрязнение. Но она же здесь то есть. То есть, вот, где грязь есть, там она начинает ее выпенивать всю. А где грязи нету, то все остается так, как есть. Да? Угу. Я Обязательно, сейчас подумал прям на чистых фар, попробую. Еще вопрос такой. Значит, соседние по формуле в этом же семействе есть соседние по формуле состав. Значит, гамбит фрес H1. Он снимает цементную пленку, удаляет. Таким и образом убирает... Да, таким образом он ликвидирует эффект холодного шва. То есть вот цементную пленку он когда удаляет, и получается... Что бетон... такое шла? Знаете, что такое цементное молочко? Вот блестящая пленка на бетоне, которая образуется после заливки. Угу. И для того, чтобы срастить слои бетона между собой, ну это полимер сверху наливает фактически, молочко это. Нет, Не молочко это карбонатная пленка, которая образуется в результате гидратации цемента. А верхний слой этого цементного молочка, он непроницаем для леевых составов и так далее. Для того, чтобы его убрать, либо его механически счищают зашкуриванием, либо сдалбливанием этого, или дробеструйной обработкой, чтобы потом свои строительных этих растворов все подцеплялись. Либо делает химическое фрезерование вот этим составом. Ну, не вот фасад плюс, нет, а, а химическим фрезой. Таким образом, потом вот здесь вот уже получаются открытые поры бетона, и к нему без грунтовки любой состав очень хорошо прилипнет. Вот такая тема. Слушай, ну вот это молочко, все-таки все получается, вот тот обеспыленный бетон, это полимер верхний, правильно? Который не дает потом, ну, грубо говоря, ему пылиться, правильно? Пыль, не, пыли это топпинги есть. Да? А речь идет не про топинг, речь идет о том, что вот как алюминиевый оксид алюминия, да, вот он сверху не дает ему... Почему алюминий плохо варить или паять? Там есть пленка алюминий 2 3 Оксид алюминия И он не дает ему как раз Поэтому надо в бескиснородной среде его использовать Нечто подобное у бетона происходит Когда образуется цементная пленка И она как защитный слой не дает проникать этим разным составам Клеевым, либо следующему слою бетона Это называется холодный шов. холодный шов Вот для того, чтобы его убрать, этот холодный шов Как раз есть вот эта химическая фреза Либо зубила, либо дробеструйная пескоструйная обработка Либо Well da